Мы проводим запрос для информагентства Редакол. Завтра 22 апреля. Что вы знаете об этом дне? Начало автурсной недели? День рождения Владимира Ильича Ленина. А. Вы знаете, кто такой Ленин? Да, конечно. А что он сделал для России, по вашему мнению? Провел Октябрьскую революцию. Это положительные моменты? Я считаю, да. Он показал, что на практике возможность теории Маркса... Для нашей России это хорошо, я Да, потому что мы, была, наша страна была на э, империи последних и нужно был сдвиг, это был сдвиг лучшей страны, по моему мнению. Так, как вы считаете, прав ли он был, когда призывал трудящихся беспощадно бороться с буржуазией и олигархатом? Ну, он еще от олигархов, да, потому что олигархи это мы что монополисты. Монополисты вредят рыночной экономике, но, в принципе, можно было создать смешанную систему, неплановую, как создали в итоге Советской России, хотя и пытались во время НЭПа изменить. Я думаю, вы интересуетесь этим вопросом? Я сдаю историю, поэтому приходится. Спасибо большое. Форма агентства «Ледокол» в канун дня рождения Владимира Ильича Ленина решила провести опрос. Знает ли современная молодежь, кто такой Владимир Ильич Ленин и что он сделал для нашей страны? Да. Здравствуйте. Мы из реформа агентства «Ледокол» проводим социальный опрос. Скоро годовщина Ленина, 22 апреля. И накануне узнаем у граждан Новосибирска, кто это, что он сделал. Может, что нибудь знаете. Можно? Давайте не будем, наверное. Без меня можно. Вы не знаете, кто такой Ленин? Нет, почему? Знаю. Что-то. Может о нем думаете как-то? Положительный, отрицательный персонаж. Кто он в истории? А, правитель был у нас такой. Ага. Хороший. Хороший? Я думаю, да. А чем он знаменит? Вы решили попозорить меня, да? Спасибо. Мы узнаем, да, то, что будем. Не очень хорошо, на самом деле сбираюсь в истории. В истории Ленина тоже не очень. А как называется площадь, вы знаете, на которой вы находитесь? Площадь Ленина. А почему назвали ее так? Не знаю, почему ее так назвали. Видимо, как-то она связана с ним. Нет, может площадь центральная и Ленин. И Ленин это центр российской истории. Что-то еще можешь скажете? Я думаю, нет. Я думаю, вы ни к кому не пока обратились. Информагентство «Ледокол». Это YouTube. Там посмотрите. Есть YouTube такой канал. Него. Да, вы? да, такой канал. Это Информагентство агентство «Ледокол». А какая категория возрастная у Разная. Какая разная, женщина? любая. А «Ледокол». Мы завтра будем отмечать день рождения Владимира Ильича Ленина. Вы что-нибудь слышали? Кто это такой? Ну, Ленин революции. А, ну, в Октябрьской Ролице основательно было. Все правильно. А что он совершил вообще? Вы как оцениваете? Положительно больше или или отрицательно деятельность Владимира Ильича Ленина? Ну, положительно. Почему? Он, он сверх как бы, царской России. Он сверх царское, царское ну, правительство? Или это в феврале семнадцатого года? Свергли уже капиталисты царя, а Хорошо. Владимир Ильич в октябре возглавил большевиков, ну, то есть пролетариат. Какие и совершил... не знает, но вот в целом правильно. В целом правильно, да. Ну, спасибо большое. Завтра мы будем отмечать годовщину дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вы знаете, кто это? Большевиков при революции в 1917 году. Что, что еще нужно сказать? Что он сделал для нашей страны еще? Скажите, пожалуйста. Ну, наверное, таких каких-то э, основных моментов, я только смогу вспомнить основные такие моменты. Ну, объединил рабочих крестьян для того, чтобы свергнуть от власти царскую семью. Ну и создал, соответственно, Советский Союз. А, уже... а царскую семью большевики свергали или все-таки... Во время революции это все произошло. это Было две революции. Была февральская революция, когда царь отрекся от престола. была октябрьская революция. Владимир Ильич Ленин возглавил революцию семнадцатого года в октябре. Честно говоря, я это тоже не упомню. А как вы вообще оцениваете? Больше положительно или больше отрицательно фигуру Владимира Ильича Ленина? Честно говоря... У меня нет какого-то определенного мнения по этому поводу. Я отношусь вот к таким политическим ситуациям нейтрально. Что было, ну то что уже не изменить. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо. знаете, кто такой Брежнев был, допустим, там, или Сталин, Добрый или Ленин? слышали, вроде. Молодые люди. Молодые давай ответим. По поводу Ты лучше знаешь. Какие вопросы? А, скажите, пожалуйста, мы завтра будем отмечать день рождения Владимира Ильича Ленина. Он родился 22 апреля. Вы что-нибудь слышали, кто это такой был? Да, слышал. Ленин – это вождь мирового пларитариата. Плод... Фиг вы говоришь. А что он сделал вообще? Чем он, он ну, запомнился знаю. в нашей стране? Он основал первое в мире советское государство. Да. И революцию, наверное, был вождем, да? Все, передаю все слова ему. Расскажите, пожалуйста, вы оцениваете больше положительно или больше отрицательно, как Владимира Ильича Ленина? Ну, я более положительно оцениваю его. Личность, так как Ленин сделал очень много для Советского Союза на тот момент. И он стал вождем для всех, его смерть. Как бы люди отмечали так, что... Все и, помнят до сих сказал, пор об этом. Что <сих> а что он сделал вообще? Что вот... Ну, была совершена революция. А что она поменяла? Ну, скорее, сменился правление у нас в СССР на тот момент. И появилась партия, ну и все. <сь throws> Это в ну, основном все, что я знаю. Капиталистов отобрали их частную собственность на средства производства. И их заставили работать наравне со всеми рабочими крестьянами. То есть, вот если бы сейчас в наше время вот появился бы такой человек, как Владимир Ильич Ленин, вы пошли бы за ним? Ну, на данный момент, скорее всего, нет, потому что не все могли бы работать в таких, в таких условиях, как работали люди до этого. Но... А какие были условия? А, ну, то, что на тот момент люди работали очень усиленно, и у них практически не было выходных и отдыха, и работали за копейки практически. А сейчас работают за большие деньги? На данный момент, мне кажется, что да, потому что, ну, большинство людей, как бы не сказал бы, что прям очень много людей зарабатывают большие деньги, но все же на данный момент... Цены поднялись, и люди зарабатывают больше, чем тогда. То есть сейчас хватает у людей и на проживание, и на питание, и на какие-то материальные блага. А на медицину хватает? Мне кажется, что хватает. Но сейчас тем более у нас медицина в какой-то степени бесплатная. То есть можно прийти, если у тебя есть полис, обязательно медицинского страхования, Ты можешь прийти в больницу и как бы обратиться, и тебе сделают все бесплатно. А скажите, пожалуйста, вот бесплатная медицина – это завоевание вот того октября... 17-го года. Ну, я на этот вопрос не смогу ответить сейчас. Это, это вот именно, это завоевание октября 17 -го года. Это бесплатная медицина, оплачиваемая отпуска, больничные листы. Это все завоевание. И 8 рабочий день. То, что сейчас у нас пытаются отобрать. Ну да. Ну, все. Все, спасибо вам большое. Хорошо. Спасибо уважаю. Нужен в то время, ну на тот момент Российской империи, потом уже СССР. Возможно, был вариант и другой, но вышло так, что мы победили. Спасибо всем великим диктаторам. Мы сохрани сохранили, по крайней мере, целостность наших границ. Вот. И я думаю, что то есть диктатор это все-таки положительный есть момент от них, да? Но, но диктатура имеет положительные моменты. Смотря какой человек. А, диктатура, она сама по себе такая, что к людям приходят те, кто проходят естественный отбор, скажем так. То есть а, из низов буквально вот а, через... Показывают свою истинную натуру, то есть самые сильные приходят. И не пускаются те, кто, возможно, были бы действительно идейными, но, возможно, и слабы на тот момент. Вот. В целом вы оцениваете как историческую фигуру Владимира Ильича Ленина как положительную или как отрицательную? Больше. Если я не ошибаюсь, это он приказал расстрелять всю царскую семью, когда мог а, не делать этого. Это не он. М -м -м, могу ошибаться. А, и также все его поступки, возможно, в силу коммунистической идеологии, но были уж слишком жестоки. Можно было можно было сделать иначе. А скажите, а буржуазия не была никогда жестокая? Эм... То есть, э, как вы считаете? Ну, насколько мне известно, буржуазию создали те, кто ее делами не хотел заниматься. То есть те же евреи, когда их убивал Гитлер, они же чем занимались? Они занимались купечеством, на них сбагрили всю грязную работу. Вот. И тут тоже самое. Кулаки были самыми зажиточными, потому что были самыми трудолюбивыми. Ну, я так думаю, по крайней мере. И поэтому имели все то, что у них было. А их пришли, разграбили, убили, возможно, некоторых. И поделили между тунеядцами. А и Вы считаете, людьми. что народ, вот простой народ, эти вот крестьяне, вот которых было 80% в Российской империи, они все были тунеядцами. А вот 2% кулаков... Они были трудолюбивые. Ну, считаете? если у человека были деньги, возможно, он, конечно, нажил их нечестным путем, но сколько таких наберется? Очень мало. Нет, тунецами было очень мало, просто так сложилось. Вот, но разграблять и убивать тех, кто просто большего добился, Извините. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Завтра мы будем отмечать день рождения Владимира Ильича Ленина. Mm -hmm. Вы знаете, кто это был? Э, да, конечно. Кайфовый чувак. Что он совершил для нашей страны? Подвиг. Какой? Э, какой? Кайфовый. То есть вы вообще не знаете, кто это такой был? Владимир Ильич Ленин, основатель нашего я, я знаю, я знаю, я просто не хочу на эту тему общаться. Ладно, Парень. спасибо большое. Формагентство Ледокол. Скажите, пожалуйста, вот завтра будет день рождения Владимира Ильича Ленина. Вы что-нибудь знаете, кто это такой? Да. Я знаю, да. Ну, он революционер. Что еще рассказать? О него ну, совершил революцию. Благодаря ему ну, мы сейчас ну, образовался Советский Союз. Я, я не помню точно <свят> Советский Союз. Ну, после него я так помню. А, что еще? Вы оцениваете эту историческую личность положительно или, или больше отрицательно? Я положительно, да. Скорее, положительно, чем отрицательно. Спасибо вам большое. Владимира Ильича Ленина, дня рождения. Вы знаете что-нибудь, кто это такой? Ну. Да, знаю. Что он сделал? Что он сделал? А... Вот, вот кем он был? То есть он был политиком или... Политиком. Он был политиком. Что он совершил? Он переворот. Да. Дальше. Он совершил переворот. Вы оцениваете эту личность больше положительно или отрицательно? Этот переворот пошел на пользу стране или нет? Ну... Но... Не знаю. Думаю на пользу. Скорее. А почему вы так думаете? Не знаю. Спасибо вам большое.